Здравствуйте, раз привет на канале Помощь с компьютером. И в этом видеоуроке я вам покажу, как можно обойти проблему с установкой NetFramework 3.5 на Windows 10. То есть при установке этого компонента у вас происходит ну, ошибка, а, выдается такое окошко, где не удалось установить следующий компонент. NetFramework 3.5 и выдается код ошибки. Данную проблему я нашел способ оптимальный, это с помощью командной строчки и а, загрузочного диска а, Windows 10. Для этого вам можно потребовать с, а, а, обязательно образ ISO с, а, и использование, например, Diamond Tools а, или загрузочного диска или CD-ROM. Я же буду использовать Diamond Tools. То есть, я его скачал с официального сайта. Здесь не можно скачать демо-версию. То есть, вам главное ее смонтировать. Смотрите как. То есть, мы... Ну, сейчас это удалим. И нажимаем просто «Быстрое монтирование». И здесь выбираем наш ISO образ. Нажимаем «Открыть». Так. Данный ISO образ вы можете а, скачать с моего Яндекс.Диска. Я выложил его, а, ну ссылочку на него выложу под описанием к видео, где вы можете его скачать и сделать из него загрузочный образ. Так, образ создался, он присвоил локальный диск D. Теперь нам нужно открыть командную строчку. Запускаем ее от имени администратора, обязательно. Иначе у нас установка не пройдет. Запустили. Теперь здесь нам нужно написать одну команду. Данная команда советует нам, как а, любые разработчики, альтернативный способ. Здесь, вот видите, команду. И имеется диск X. Вместо X нам нужно поставить как раз а, наш а, диск, на котором будет иметься образ. Ну, в моем случае это D. Локальный диск D. То есть я ставлю вместо X D. И, нач... и а, вставляю. Так, все, вставили. Теперь нам надо обязательно проверить, чтобы все у нас здесь было правильно. То есть проверяем полную строчку, проверяем диск, который мы поставили. И после этого нажимаем Enter. Нажали Enter и смотрим. систему диск, версия, версия образа и включение функции. У нас пошел как бы от 0 до 100%. Дожидаемся окончания установки то есть я сейчас пока прервусь это займет может занимать много времени может занимать всего лишь минут 20 максимум может есть у всех по-разному зависит все от системы то есть смотрите у нас вот доходит до 93 процента остается всего лишь немножко у меня произошел глек небольшой то есть приходилось нажимать различные а, клавиши чтобы у меня продолжал ну вот я сейчас почищу такой косяк, косяк вышел. И смотрите теперь. Операция успешно завершена. На, это говорит, что NetFramework у нас установлен. Давайте я вам покажу все это. Нажимаем включение, отключение компонентов. И смотрим. У нас стоит квадра черный квадратик над NetFramework 3.5. Вот так легко можно установить Netframework, если у вас возникла проблема при установке. На этом видеоурок еще закончится. Если у вас остались какие-то вопросы или что-то не получается, то задавайте под комментарием к видео, удовольствием на них отвечу и помогу вам устранение неисправности. А так подписывайтесь на мой канал, заходите на сайт помощь с компьютером